Вы, конечно, слышали о том, что во многих странах популярен бой быков. Специально натренированного быка выводят на арену, где его доводят до возбуждения, а затем изматывают на глазах у огромного количества зрителей. Делает это человек, которого называют Ториадором. Действия Пикадора напоминает театральное представление. Они совершенствовались и отрабатывались в течение тысячелетий. Такой поединок человека и животного называется Коридой или Боем Быков. Наверняка вам интересно... Что приводит быка в такую ярость, что он начинает бросаться на человека и бегать за ним с налитыми кровью глазами. Как и большинство животных, быки не способны различать цвета. Хотя они очень чувствительны к их оттенкам. Бык различает цвета только по их насыщенности. Причем наиболее яркие краски кажутся ему черными, а блеклые – светлыми. Красный плащ, который размахивает перед ним, приводит его в ярость не потому, что она красная. Дело в том, что ее цвет очень резок, и она все время перемещается перед его глазами. Постепенно, быку начинает казаться, что ему угрожает чем-то, чего он никак не может разглядеть, и он начинает обороняться. Сначала он только защищается, но потом приходит в ярость и сам начинает нападать. Этому способствуют бандерлиеры, которые колят быка в спину специальными стрелами – бандерлиерами. За ними на сцену выходят всадники Пикадоры, которые верхом быстро перемещаются вокруг быка и возбуждают его еще больше. Боль и опасность увеличивает ярость быка и помогает быстрее его загнать. И только тогда на арену выходит Ториадор или Матадор. Он одет в яркий костюм, расшитый золотом и держит в руке красный или желтый плащ. Начинается последний этап представления и наконец последний удар клинка завершает древний поединок с быком. Но иногда бывает и так, что бык оказывается сильнее и успевает поднять Ториадора на рога, прежде чем тот его заколет. На этом данное видео подошло к концу. Если оно оказалось для вас полезным и интересным, то обязательно ставьте лайк. А также не забывайте подписываться для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и интересные видео на данном канале. Пишите свои мнения в комментариях. И увидимся в следующем видео.